Добрый день всем! Я Елена Гринько, имеллайн-предприниматель. Вы знаете, дорогие друзья, хотела бы дать вам сегодня небольшой отчет, а, вернее отзыв, о интенсиве Виктора Бандалета, который назывался «Этичное рекрутирование в, в социальной сети ВКонтакте». Ну, вообще, немножечко начну издалека, потому что м -м, с Виктором, скажем так, я познакомилась с этим несколько лет назад, Нашла какие-то его материалы, я могу сразу сказать, что они мне не понравились. Вот так вот получилось, что они мне не понравились, и я как-то перестала за ним следить. Ну и это продолжалось года где-то два, и вот буквально год назад я задачилась такой темой, чтобы найти какие-то материалы, освежить материалы по работе в социальной сети ВКонтакте. Потому что, как известно, за последний год очень сильно эта социальная сеть претерпела очень сильные изменения. Я несколько лет назад проходила серьезный тренинг по ВКонтакте, но сегодня это уже не актуально, то что тогда я сучилась, информация была очень нужна. Стала смотреть материалы, которые есть в сети разных авторов, разных тренеров, и поняла, что в основном это, знаете, наборы фишек, наборы приемов, каких-то примочек, которые не дают в общем-то целостного впечатления. То есть делайте вот это, вот это, вот это, огромное количество всяких-всяких действий, результат которых, в общем-то, в целом неизвестен. И в них можно погрязнуть, знаете, вот как в Бермудском треугольнике потонуть. Каким-то образом нашла, выбрал мне в сети блендик Виктора бандалета и я вообще-то о нем помнила, но думаю, дай просто посмотрю. И вот знаете, сам уже блендик меня поразил каким-то таким серьезным подходом, интересным очень стилем написания и самим содержанием. И я также, поскольку стоимость была весьма невысока, я решила в нем поучаствовать. И вы знаете, я абсолютно об этом не пожалела, потому что, к моему огромному удивлению, этот интенсив, интенсив представляет собой действительно такой вот серьезный инструмент для того, чтобы начать успешно работать ВКонтакте, причем с гарантированным результатом. То есть Виктор на интенсиве в течение двух дней рассказывал, делайте то-то, получите вот это. А вот это не делайте. То есть он говорил совершенно конкретные вещи, причем это давалось системно, последовательно, именно в той последовательности, как надо делать, чтобы получить определенный результат. Ну, конечно, фишки его полить не буду, это вы можете у него самого узнать, придя к нему на тренинг или на интенсив. Вот. И также меня поразил совершенно подход Виктора. Он был очень внимателен ко всем участникам, хотя их было около 70 человек. Он все время смотрел в чат, и ни один вопрос, в общем-то, не остался без ответа. Хотя, как известно, интенсив – это такая короткая форма тренинга. Это вариант эконом-тренинга, который не подразумевает так сказать, глубокой проработки проблем присутствующих, скажем так. Ну, естественно, я за это время поинтересовался деятельностью Виктора, что же он делал за эти последние два года, и с удивлением обнаружила, что он стал серьезным, успешным МЛМ-предпринимателем, что он стал известным лидером одной также широко известной МЛМ-компании, что у него очень много уже учеников, он консультирует также известных МЛМ-предпринимателей, даже целые структуры, и несколько раз в год проводит широкомасштабные тренинги. Но в основном его деятельность это MLM. Он MLM-лидер. Также я с удивлением узнала, что посмотрела, изучила, так сказать, тоже его блог, его рассылки и поняла, что... Он имеет школу для своих дистрибьюторов, то есть школу масштабную, школу многоступенчатую, которая гарантирует его дистрибьюторам достижение определенных результатов, причем с нуля и до самых, так сказать, серьезных рангов. Причем эта система вся выверенная, она вся просчитанная, и она упакована в самую такую современную форму. У него есть своя платформа для проведения тренингов, у него есть определенные ступени и прочее. То есть, я могу сказать, что на сегодняшний день вот такого рода обучение для своих дистрибьюторов обладает буквально 2-3 человека во всей сети. Может быть, сейчас кто-то на меня обидится, но поверьте, опыту моему достаточно немаленькому очень многие системы, которые таковыми себя называют, на самом деле системы не являются. Я знаю буквально таких вот двух 3 человек. Ну, в общем, пальцев на руки хватит, чтобы действительно обозначить вот эти системы для... результативные системы для обучения дистрибьюторов на российском рынке. Это правда. Поэтому э, всем советую следить за деятельностью Виктора, обращать внимание, когда он будет устраивать тренинги, непременно посещать. И, в общем-то, с сегодняшнего дня я считаю, что Виктор серьезный, перспективный молодой предприниматель он очень детичный и приятный человек в общении. И я думаю, что у него будет большое будущее, и всем его рекомендую. Большое спасибо за внимание. С вами была Елена Гринко.